Эти тренинги мне очень много дали. Мы, наша организация, проводили не один конкурс грантовый, и это была серьезная поддержка, потому что после этих школ, но ну, я считаю, что достаточно качественно мы провели и школы для наших активных, инициативных жителей. Это всегда расширяет горизонты не только для нас, как для тренинг для тренеров. Это всегда расширяет горизонты для наших. Э потенциальных клиентов для людей, которые хотят менять жизнь, и мы им помогаем это делать, и помогаем это делать новыми способами. Когда мы работаем с людьми, чтобы выйти на проблему, чтобы сформулировать цель, задачи, чтобы провести логику проекта, вот, Но мы здесь еще раз по-новому я посмотрела на это, по-другому покрутили.